Свяжем с вами вот такой листочек. Вяжу из трикотажной пряжи бисквит крючком десятым, десять сантиметров, так и 9 сантиметров так начнем с кольца амигуру кладем ниточку на пальчики делаем оборот вводим крючок в петлю захватываем нить вытягиваем ее и делаем воздушную петлю в это кольцо нам нужно провязать еще 10 столбиков без накида. Но провязывать будем их особым способом. То есть в петле у нас будет 5 столбиков без накида. И 5 столбиков без накида будут провязываться за заднюю ножку. Смотрите. Вводим крючок. Захватываем нить, вытягиваем захватываем нить вытягиваем вот мы провязали один столбик без накида дальше а у этого столбика сзади вот она образовалась ножка одна и следующий столбик мы будем делать за эту ножку то есть вводим крючок вот сюда ввели крючок, также захватываем ниточку, вытягиваем ее, захватываем нить, почему мы провязывали за заднюю ножку здесь у нас получилось 5 столбиков если бы мы сюда 10 столбиков провязали то очень сложно было бы затянуть она бы не затянулась кольцо бы не затянулось так аккуратно и здесь было бы очень толсто этот хвостик потом спрятим. Дальше. Делаем обычное соединение. Вводим под первую косичку. То есть первая косичка это у нас воздушная петля, которую мы делали в самом начале. Вводим крючок, вытягиваем нить. И делаем обычное соединение. Просто протянули. Дальше делаем воздушную петлю. Все. Как вяжем дальше? Провязываем сначала за заднюю косичку. Вот смотрите. Значит, мы вот под эту косичку да, сделали соединение. У косички есть две душки. Вот передняя душка косички и задняя душка косички да то есть вот передняя душка задняя душка провязываем за заднюю душку этой же косички куда мы делали соединение вот она задняя душка за заднюю душку вставляем крючок захватываем нить и вытягиваем Дальше вводим крючок под обе душки следующей косички. Захватываем нить и вытягиваем. Получилось у нас три ниточки на крючке, как при вязании столбик с одним накидом. Так и провязываем, как столбик с одним накидом. Захватываем нить, провязываем две петли. Захватываем нить, провязываем еще две петли. Дальше. Дальше мы будем провязывать столбик с двумя накидами. А как мы будем это делать? Смотрите. Все должно быть замечательно. Вот у нас получился как бы вот, вот эта вот петля. Да? И если мы повернем вязание, то мы увидим вот здесь вот под ниточкой такую душку вот она да вот она эта душка то есть видно да и сейчас мы будем а, вставлять крючок вот под эту душку вот сюда эту душку, вставляем крючок под эту душку, захватываем нить, вытягиваем, отправляем, чтобы все было ровненько, чтобы ниточки ровненько ложились. Дальше вводим крючок за заднюю косичку, как мы это уже делали, за заднюю дужку косички. Вытягиваем. И вводим крючок под следующую косичку. Захватываем нить и вытягиваем. Получалось 4 петли на крючке. Провязываем по 2. 2 провязали. Еще 2 провязали. И еще 2 провязали. Дальше вяжем точно так же. За две уже задние. Вот один, два, один, два. За две задние перемычки. То есть ввели в первую перемычку крючок, захватили нить, вытащили, во вторую перемычку захватили нить, вытащили. Дальше вводим крючок за заднюю дужку косички, вытащили, и под следующую косичку, вытащили. В крючке уже 5 петель, то есть с каждым разом у нас количество петель на одну увеличивается. Последний э, столбик мы будем провязывать, когда на крючке будет 10 петель, и вяжем точно так же, Две, 2, 2, Следующее аналогично здесь уже у нас три 3 получается поляночки. 1 2 3 следующую под заднюю дужку косички и под косичку то есть одна петля 2 3 4 5 6 6 получается петель на крючке доводим до 10 провязали сейчас 10 петелек на крючке 2 4 6 8 10 и провязываем аналогично да? захватываем нить две петли захватываем нить, еще две Еще 2, еще две. провязали последнюю. Делаем воздушную петлю. Ниточку нужно будет отрезать и спрятать кончик, вот этот кончик, и вот этот тот, что здесь останется. Вот такой замечательный листочек. Можно в принципе использовать его как какую небольшую подставку. Всем красивых и громких петелек. Держитесь с удовольствием.